Вылетел, сука, на встречку. Ой, Ой. Ну, А ты что делаешь? Даже... Ну что, придурок? Смотри а Смотри, из-за придурка, блядь! Ой, вот, ой, сука, ой. А сейчас видеокамеру, блядь, тут вот, снято, бля. А В этом в кабашке вроде нет картинки. Или тоже есть. Ох крали, я. Да! Я даже не слышала. Я выхожу, смотрю, Я выхожу, смотрю блядь, они печенят. Я говорю, что, брусалат вышел? Смотрю, по чеку-то нету ничего. Ну да. она жесть такая... Ой, ясень. Вова, она плохо отрела. Ужнали да. Но, говорит, это надо... Ты, блядь, несешь, ты. Дебил ты Гонщик Ты чё? Ты чё? Куда поехал? Ты куда поехал? 不过半夜好哎。